Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение урока по Polygon текстурам. Теперь давайте добавим возможность управлять силой Reflect Color. Не с помощью простого ползунка, который есть по умолчанию. А добавим Layered Texture. Загрузим туда карту, которая шла с материалом и смешаем ее с белым цветом. Как только Вы напишите в поиске Layered Texture, Вы сразу увидите новую карту V-Ray. Но я пока не вникал в его возможности, поэтому будем использовать стандартную в Maya. Итак, создаем второй слой простым кликом рядом с зеленым слоем и приступаем к их настройке. Для первого слоя просто ставим белый цвет и временно его выключаем. А во второй слой загружаем текстуру Reflect Color, которая шла вместе с материалом Poly-Igon. Теперь настроим параметры обоих слоев таким образом. Кстати, я пока отключу BAM, чтобы он не отвлекал настройки Glossy. Потом в самом конце его верну. Итак, добавим же наконец-то реалистичные поверхностные дефекты. Для этого возвращаемся на сайт Polyagon, вкладку Surface Imperfections и Вам нужно будет скачать два типа текстур Floors Smudges А также классные карты с разводами, которые называются Wiping Residue. Их там несколько типов. Затем перетягиваем все карты в окно HyperShade и для каждой ставим Rough Format и Alpha is Luminance. Затем возвращаемся в настройки материала и временно включаем Use Roughness, чтобы посмотреть эти карты. Потом, когда будем их смешивать с картой Glossy, вернем стандартные настройки. Я буду использовать Wipen Residue Heavy, который выглядит таким образом, если ее подключить в слот Reflection Glossiness. Вы же можете использовать любые из тех, что мы перетянули в HyperShade. Как Вы уже заметили, я временно увеличил источник света, чтобы лучше видеть данный эффект. Также увеличил силу рефлекшена и выключил денойзер, так как на таких текстурах он размывает детали. Для следов от обуви я вернул тот размер источника света, который был. И эффект выглядит таким образом. Теперь давайте смешаем две карты. Для этого добавляем Layered Texture. В параметрах данной карты создаем два слоя. У первого выбираем Multiply в режиме смешивания. Возвращаемся в Hypershade и соединяем карты следов и разводов с Input в Layered Texture. Затем соединяем Out Alpha из Layered Texture в слот Glossiness. После чего идем в настройки v MTL. Выключаем Roughness, который включали ранее и в Layered Texture для второго слоя ставим Multiply. Добавляем еще один слой, в который грузим основную карту Glossiness. Теперь, временно выключаем первый слой. Заходим внутрь второго и инвертируем. После чего видим, как следы и основная карта смешались правильным образом. Далее включаем первый слой и тоже инвертируем. В итоге получаем две карты с разводами и следами, смешанные с основной картой Glossy. Естественно, в любой момент, Вы можете выбирать любой слой и настраивать его Opacity. Я, пожалуй, остановлюсь на таких настройках и включу слой Бампа. Теперь давайте добавим слой пыли от тех же разводов с помощью текстуры Wiping и карты Layered Texture diffuse slot, в Diffuse слоте, в которой смешаем два слоя. В первый слой помещаем текстуру Wiping Residue Hard А во второй слой текстуру Albedo. Для первого слоя выбираем Multiply и смотрим, как он выглядит на рендере. Затем меняем режим смешивания на Add. В итоге мы получили слой пыли, который можно настраивать с помощью изменения значений Opacity слоя. Но нужно его еще доработать с помощью карты Falloff. При желании, Вы можете вернуть режим Multiply, настроить Opacity слоя или сделать инверт его и таким образом получить вместо пыли слой грязи. Но сейчас же все же давайте поговорим о пыли и добавлении реализма с помощью карты Falloff. Благодаря которой, пыль будет видна только под определенным углом. Для этого создадим текстуру V-Ray Follow. Чтобы ее создать, нажимаем Tab и пишем название карты. Затем, слот Alpha from RGB соединяем с слотом Alpha первого слоя. Таким образом, мы дадим команду рендерить данный слой, используя правила френеля. Чтобы оно работало, заходим в настройки V-Ray и выбираем Fresnel Falloff Type. Теперь слой пыли будет максимально виден под определенным углом. Напоследок, давайте научимся смешивать несколько карт нормалей. Ведь иногда возникает такая задача, особенно когда хочется добавить каких-то трещин или царапин на основной слой нормалей внутри Maya. Для начала скачаем такую карту вкладке Surface Imperfections на сайте Polyigon и загрузим ее в Maya. В настройках placement карты делаем tile 2 на 2. Теперь задача состоит в том, чтобы эту карту смешать с основной картой нормалей. Для этого возвращаемся в HyperShade. У слоя с царапинами вместо RAV выбираем srgb. Затем создаем V-Ray Layered Texture, out color которого соединяем с Bump слотом нашего v материала. В настройках V-Ray Layered Texture добавляем два слоя. В слою делаем overlay смешивания. И затем в него загружаем карту царапин, а во второй нашу основную карту нормалей. Теперь давайте добавим Displacement. Для этого выбираем Plane. На панели вверху открываем меню V-Ray, Geometry, Vray Displacement, Apply Single Vray Displacement Node to Selection. Затем выбираем созданную ноду и загружаем в нее текстуру. В настройках текстуры выбираем RAV формат и Alpha is Luminance. После чего для Plane добавляем атрибуты для настройки displacement.